Всем привет-привет, друзья танкисты Не успели мы обрадоваться На кто-то расстроится из-за Ивента, который стартовал сегодня утром А именно легенда о золотом зайце Как разработчики выложили еще один ивент, который можно проходить Параллельно, ребят, ну что необходимо Делать, значит в дарах луны Нам необходимо побеждать, это самое Простое, что может только быть Просто играй и просто побеждай Даже с теми же успехами, с которыми ты играешь Даже если ты не супер скилловый Тут нет необходимости набирать себе знаки классности, набивать какой-то средний урон, ну, либо заниматься чем-то подобным. Поэтому данный ивент мне очень сильно нравится. Да, пускай здесь награды не такие прям уж крутые, их не так уж и много, но, ребят, какая они есть, но халява. Давайте будем обсуждать так. Смотрите, для того, чтобы закрыть один раз всю цепочку, необходимо набрать 50 красных конвертов. Нам будут давать по 5 конвертов за каждую победу один раз в день. То есть за первую победу 5 конвертиков. Того за 9 дней с учетом сегодняшнего будет, получается, 45. Ну и понятное дело, что в любом случае еще 5 побед в течение 9 дней вы точно сделаете. А значит один раз закрыть цепочку у вас однозначно получится. Что вы за это получите? Вы получите x3 в количестве, между прочим, немного немало, а 17 штук. И я считаю, Считаю, что это довольно-таки неплохо, ребят, потому что X3 довольно неплохо помогают прокачивать какие-то ветки. Слот в ангаре, который оценивается в 250 голды. Тоже какая-никакая экономия, сэкономленный миллион, заработанный миллион. Что касается серы, 150 тысяч, как бы ни о чем. Две игры на среднем фармере с хорошей победой, и в принципе, это серебро у вас в кармане, поэтому это считать не будем. Есть, ребят, сертификатики на то, чтобы можно было со скидочкой себе... Исследовать танчик На 8 левел и на 10 Я честно говоря не совсем понимаю Почему 8 и 10 Лучше бы хотя бы там 9, 10 я не знаю Ну или логика какая 8, 9, 10 Ну а так 8, 10, окей хорошо Как есть так есть Есть еще 2 камуфляжика Но честно говоря я к ним абсолютно равнодушен Мне что есть, что нету камуфляжи Бесплатных мне и так хватает Которые выпадают откуда-то из контейнеров и так далее Что действительно годное Так это бустеры на голду Если вы проведете 30% игрок, то есть у вас 50% побед, 50% проигрышей. Соответственно, вы получите с этих 10 бустеров в среднем 150 золота. Тоже довольно неплохая халявка. И что касается пяти бустеров, то их можно забирать аж 10 раз. Поэтому, ребят, если вы играете, грубо говоря, где-то по 2 часа в день, то вполне спокойно, думаю, заберете преобладающее большинство вот этих вот бустерочков. Вот такая вот халявка нас ожидает. Ребят, желаю всем успехов, желаю всем забрать все халявное, что можно забрать в данном ивенте. Ну, а если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте палец на колокольчик, для того, чтобы не пропустить мои новые видео. Поддержите развитие моего канала, которое больше не Кому поддержать, кроме вас, мои дорогие зрители Спасибо за просмотр Всех благ вам, мира, ребят, и спокойствия Пока-пока